День 7 ноября, красный день календаря. Ну, рабочий, не выходной сегодня день, на то есть какие-то свои доводы веские и причины. Тем не менее, сто э, с лишним, сто два года на, тому назад произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, сменившая облик всей планеты. Э, называют революцию эту одним из ключевых событий 20 века, а может и не только 20 -го. Был большой опыт, была страшная гражданская война, кровопролитная, брат война, где русские рубили русских на радость окружающих нас товарищей из Антанты и прочих стран, которые, в общем-то, хотели поживиться Россией, будь то царской, будь то после февральской революции буржуазной России, будь то красной советской социалистической России. Вот обо всем об этом посмотрим в прошлое, посмотрим в день сегодняшний и попытаемся сделать выводы с Марком Анатольевичем Соркиным прямо сейчас. Марк Анатольевич, с праздником! Здравствуйте! С праздником и вас, Сергей, и всех товарищей, которые меня слушают, с праздником, с нашим великим днем. Ну, а теперь вам слово, пожалуйста, объясняйте, рассказывайте, потому что даже мои друзья спорят, говорят, мы-то думали, что ты, Веселовский, нас всех будешь предупреждать, что не надо пыхать трубкой и э, погружать страну в пучину очередной гражданской войны, а ты предупреждаешь каких-то там булках рустов, что нельзя тянуть одеяло на себя, нельзя легализовывать вот эту вот голубую кровь, белую кость и э, страна господ, страна рабов возвращать уже в официальную публичную площадку. Понятно. Хорошо. Сейчас я тут. Дело в том, Сергей, что люди стараются затушевать истинное, истинное всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции. Напомню, что с этого периода началась новейшая история человечества. Почему новейшая? А потому что Великая Октябрьская социалистическая революция впервые, как говорится, в истории доказала, что можно жить без эксплуататоров. Что человек развивается только в том случае, если на него не давят, если его не грабят, если его не заставляют работать на карман капиталиста. И так далее. Можно много рассказывать о книг октябрьской социалистической революции. Что такое была гражданская война и так далее и тому подобное. Я ограничусь только одним простым фактом. 27 октября по старому стилю 1917 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин явились послы Антанты. Английской, французской. Значит, посол Бьюкинин, английский посол, значит, посол французский и так далее. И задали только один вопрос. Правительство России намерено продолжать Первую мировую войну или нет? Когда Владимир Ильич сказал, что мы не будем продолжать войну, что страна больше не может вынести ужаса мировой бойни, в которой люди гибнут непонятно за какие цели, за какие задачи. Могу сказать, что я уже много раз о говорил, что Первая мировая война не несла никаких государственных целей в Российской империи. Ее втащил, втащил в эту войну президент Франции Панкаре, заставил разрушить Бьерский договор с Германией, для того, чтобы использовать российских солдат, русских солдат, как, собственно говоря, мясо, защищающее, так сказать, цивилизованные народы. И, собственно говоря, они пытались и новую Россию, Советскую Россию продолжать край. Но когда те отказались, они начали организовывать силы которые должны были советскую власть уничтожить с мая семнадцатого года 18, да, с мая -го года виноват началась прямая вооруженная интервенция англичан и японцев высадился в одессе экспедиционный корпус объединенных сил европы как всегда собственно говоря, попытка организовать каким-то образом белогвардейцев, что, в общем-то, получилось не сразу. Поэтому пришлось начинать гражданскую войну восстанием Чехословацкого корпуса. Ведь, по сути дела, гражданская война по была не нужна, они не собирались развязывать. Они взяли власть в интересах трудящихся, и этим документом, это документально закрепили, «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Собственно говоря, под этим флагом и прошла вся война. Почему она продолжалась, должна была такой кровопролитной? Но дело в том, что в Российской империи было сословие, которое из пограничного сословия превратилось в наемных псов царизма, казаки. Один из казачьих войск, 10 миллионов человек – Самые богатые землевладение в России. Казакам, казачьим войскам принадлежало больше земли, чем всем остальным. За ними шла царская семья и церковь. И вот когда крестьянам отдали часть земли казакам, отменили сословные привилегии, казаки, собственно говоря, и восстали. И пока казачьи войска не были разбиты, на Дальнем Востоке Атамана Семенова, в Семеречье Атамана Аненкова, э, на Урале Атамана Дутова, ну и, конечно, под Косторной, э, э, Мамонтовой Шкуровой, то есть Донское и Кубанское казачество. Э, хотя Донское было изрядно потрепано двумя неудачными штурмом Царицына, советская власть сумела защитить этот город дважды от наступления Краснова. С казаками. И вот тогда это, собственно говоря, и закончилось. Быстро очень закончилось. Уже в конце 19 года Деникин вынужден был, как говорится, уплывать из Новороссийска на пароходе в Европу, в Белочехии, чтобы удрать с Дальнего Востока и вывести украденное в России золото, на котором, на котором потом и создали свою Чехословакию. За свободный проезд выдали Колчака, значит, и это кончилось очень быстро. Поэтому, будем говорить так, советскую власть нельзя обвинять в гражданской войне, она и была не нужна. Что касается сегодняшнего дня, учитывая те уроки Великой Октябрьской Союзной революции, можно сказать только одно. Буржуазия власти, собственно, добром не отдает. Никогда. А степень эксплуатации все время увеличивается. И вот даже, будем говорить, у буржуазных деятелей различного толка все время проскакивает самое разное в разной степени беспокойство. Они люди не глупые, прекрасно понимают, что это сохранить никогда не удастся. Что революция, свержение буржуазно-общественно-экономической формации – вещь неизбежная. И что, собственно говоря, революционную ситуацию устраивает правящий класс, который никак не может, как говорится, остановить свою жадность бесконечно. Поэтому вот дурман-то развеивается. Вот тут я вчера посмотрел опрос Левада Значит, по сути дела, 52% считают действием... Правительство Российской Федерации и президента правильными. Не напомните мне, сколько процентов проголосовало за Владимира Путина на последних президентских выборах? Ну, сейчас уже, наверное, и не вспомню. Марк Анатольевич, а можно вопрос... Около процентов. Можно вопрос, ремарку задать? Да. Объясните, пожалуйста, вот почему наши богатые российские люди, вот как только вот Ельцин пришел к власти, и с тех пор у них повелось, такая традиция, да, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Почему все заработанное в России, они почему-то складируют в Лондоне, в Нью-Йорке, на разных там офшорах, еще где-то. Почему эти люди, богатые, живущие и э, зарабатывающие в России, не включают мозги, э, на перспективу не работают, как всякие вот э, российские промышленники, царских еще времен, что деньги надо вкладывать в оборот, а не в кубышку, которая лежит и дает мизерный процент где-то там, и работает эти деньги работают на тех же самых западных капиталистов. Почему эти люди не рачительны? Это очень просто, Сергей. Я, конечно, не согласен с вами по поводу того, что российские отечественные капиталисты вкладывали деньги в свою страну. Нет. Я когда-то э, нарисовал карту. Мне однажды попался в руки, э, так сказать, попалась в руки книга «Ценные бумаги государства российского». И там образцы акций на разных языках. И я после этого этим вопросом заинтересовался и стал изучать биржевые сводки. В результате выяснилось, что э, и торги. По, значит, в результате выяснилось, что Россия к 1913 году, Российская империя, потеряла экономическую независимость, экономический суверенитет. Северо-запад России, включая и Москву, контролировал германский капитал. Юго-запад страны контролировал франко-бельгийский капитал. Побережье морей и бакинские нефтепромыслы контролировала Англия через Дитерлинга. Красноярский в зоне сибирского маслоделия. Там вовсю хозяйничали американцы, как, впрочем, и на Камчатке. Дальний Восток потихоньку прибирали к рукам японцы. Собственно говоря, Россия уже экономически была разрезана, оставалось дело за малым – оформить эти анклавы, как некие квази-государства. От этого спасла настолько только Великая Октябрьская социалистическая революция от уничтожения страны. А эти сегодняшние, Ивана, не непомнящие родства, они нашу страну своей родиной не считают. Они ее видят неким э, местом, э, будем говорить, сафари. Они тут охотятся и добывают добычу, которую потом оттаскивают домой, к себе, где они определили место своего жительства. Зачем им что-то вкладывать э, в то место, на котором они грабят и давят эксплуатацией э, трудящихся. Это не их страна, извините. И по сути дела, поэтому-то они все тя тянут в кубышки свои на Западе. Но, извините меня, это рано или поздно кончается. Как только они перестанут нужны быть американцам, у них ничего не останется, как не осталось ничего у иранского шаха как исчезли деньги Каддафи и так далее и тому подобное. Поэтому напрасно они на это надеются, а не вкладывают они только по одной причине. Это не их страна. Это наша страна. Они здесь э, смотрят на нас и на нашу страну, как на большую латифундию, в которой работают, будем говорить, крепостные самого разного пошиба. И и поэтому, собственно говоря, и ничего не хотят здесь делать и не будут делать. И нам задача единственная только одна. Мы должны, как говорится, опираясь на опыт Советского Союза, Великой Октябрьской социалистической революции, сами, как говорится, должны сделать так, чтобы этого класса на территории нашей страны больше не было. Пусть катятся за свои границы, и пускай там. Вот как тут недавно э, рассказывали о горькой участи господина Борового, так э, слезно, что надо было ему помочь, он там в Америке нищий живет. Но ты же этого парень сам хотел. Ты был в числе тех, кто э, во главе всякой этой черной саранчи э, обосновал грабеж нашей страны. Выступал за свободу, но ты ее получил. Только кушать тебе нечего. Потому что работать ты не умеешь, кроме как языком. Рот закрыл, рабочее место убрано. Поэтому-то и здесь это неизбежно. Понимаете, в чем дело? Я еще раз повторю. Революционную ситуацию организует правящий класс всегда. Буржуазия своей эксплуат эксплуатацией, трудящихся своей жадностью будем говорить так, бесконечной жадностью. Нет предела ей. Все, мало, мало, мало, мало, мало, мало. Помните, был старый советский мультфильм «Золотая антилопа»? Золота мало не бывает, пока не захлебнулся в этом золоте. Марк Анатольевич, Марк Анатольевич, смотрите, ну вот огромное количество наших соотечественников за 30 лет прошитых полностью, ведь они сегодня наемные работники, у них сегодня кипит разум возмущенный. Но часть из них как только чуть-чуть приподнимается на финансово-экономической лесенке и занимают то место, на котором они могут позволить себе в Бали слетать, там, еще куда-то, купить домик в Испании, в Америке что-нибудь приобрести в Турции хотя бы тоже э, какую-то недвижимость или дом отдыха. Вот вдруг эти люди становятся тоже такими же маленькими буржуйчиками и они совершенно в общем-то космополитичными становятся. Нету у них патриотизма. То есть Почему-то так получается, что патриотизм – это удел э, людей бедных. Как только ты становишься богатым, ты забываешь об этом. Посмотрите на то, кто воспитывает нашу молодежь. Э, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, хорошие певцы, музыканты, да. Да? Кристина Арбака, это У них дома э, прописка практически там, че, в США, че. в Калифорнии. И вот все эти люди, музыканты, режиссеры, э, театральные деятели, вот они, э, э, как инженеры человеческих душ, но что они вкладывают, э, какую субстанцию в души наших людей, и почему это невозбранно происходит? А, это дело в чем? Буржуазия всегда нуждалась в обслуге, которая с удовольствием выполняет задачу обмана народа. По Орелу. мир это война, Богатство – это бедность, и бедность – это богатство, и так далее, и тому подобное. Ведь все эти люди, которые вы бы назвал, – это обслуга буржуазии. И, собственно говоря, не случайно Владимир Ильич, когда-то сказал правильно, что эти интеллигентишки, которые не хотят трудиться на благо страны, думают, что они мозг нации, а они на самом деле дерьмо нации. И, собственно говоря, это показала практика первых лет советской власти, когда вся эта, будем говорить, с позволения сказать, антирагенция, э, значит, ждала, пока кто-то к ней придет, поклонится и позовет на работу. Они звали. Не хотите – не надо. Мы вырастим своих. И вырастили. Вот что может сделать освобожденный труд. За 10 лет превратить аграрную страну с преимущественно христианским населением в великую индустриальную державу, вторую, а то, по идее, первую в мире, за 10 лет вот что такое освобожденный труд без эксплуатации. Марк Анатольевич, вот здесь я выступлю в роли вашего оппонента, ну, просто читая и зная, о чем дышат, говорят и думают многие. Ведь что такое 10 лет э, рывок в будущее? Это сталинский гулаг, это шарашки, это принуждение к труду, это питание, работа за еду, за баланду, э, это забитые лагеря за Уралом и на Крайнем Севере. Вот о чем нам говорят наши оппоненты. Ну, они... все что угодно. будем говорить так. Насчет особенно ГУЛАГа. Ну, с 21 в 53 год осуждено было по разным статьям 4 миллиона человек на 30 лет. 32 да? Много это или мало? Мне часто говорят, даже один человек это много. Я тогда говорю, а какое государство отпорится без своей пенитенциарной системы? И ведь, по сути дела, э, все эти действия выявили нам очень интересную вещь, мы получили ее. Я сошлюсь на воспоминания английского, американского посла э, в России Джозефа Дэвиса. Его Рузвельт спросил, скажи, пожалуйста, а почему, собственно говоря, во всех странах Европы была пятая колонна, а в России нет? Они ее истребили перед войной. Понимаете, в чем дело? И я обращусь еще раз к истории. Вы помните этот знаменитый философский пароход? На кого работали? Ирли, Ильин, Бердяев, Флоренский. На кого они работали потом? Не на Гитлера? А? Ну, а... Как говорят, людей можно понять. Вон у нас целый Гусейн Гасанов или Гасан Гусейнов сидит в высшей школе экономики, ненавидит страну, в которой живет, мечтает уехать на пенсию жить в США, а здесь он просто получает зарплату, пользуясь нашим клачным вот, языком. Еще... И вот таких же много Се... философов. но извините меня, а когда э, правящий эксплуатарский класс обходился без своих присловников? Ведь его задача обеспечить и защитить свою власть и собственность. А для этого все средства хороши, в том числе и прямое вранье, по сути дела. Вы знаете, я столкнулся с ситуацией, когда в нашей стране молодые ребята, не зная, что была февральская революция, и утверждают, что царя свергли большевики. Большевики-то свергли тех, кто сверх царя, по сути дела. Но они о февральской революции даже и не знают. Я столкнулся с этим, я поразился. Чему учат людей? А тому учат, чтобы они никогда не стали бороться против буржуазии, чтобы они никогда не стали бороться против внешней агрессии, чтобы больше не рождались на нашей земле э, Виктора Тололихина, Зоя Космодемьянская, э, Олег Кошевой, Иван Земнухов и так далее и тому подобное, Александр Матросов, чтобы больше этого не было. Но им это никогда не удастся, и мы видим сейчас, я не случайно остановился на голосовании. Если мне память не изменяет, то где-то 72% проголосовало за Путина на выборах президента. Сейчас курс правительства поддерживает 52%. Куда 20% делись? Уже не поддерживают? Уже, как говорится, по опросам этим вчера у Соловья обсуждали. Требует перемен? А каких? а социальных. Там всячески пытались этот вопрос затушевать, но люди начинают понимать, что им на уши вешают лапшу всякую, но запасы лапши у буржуазии российской, знаете, очень резко заканчиваются. Призывы Путина, наша главная задача состояние страны натыкается на жадность буржуазии, который будем говорить, население нашей страны рассматривается в двух апостасиях: Либо как предмет для грабежа, либо как электорат для голосования на выборах. Как народ он не рассматривается вообще. И по сути дела, вот этим вызван все нарастающий протест. Вы посмотрите, какое количество самых разных партий появилось в стране. Что это означает? Что буржуазия почула угрозу. И выдвигает э, разные совершенно группы э, свои, как говорится, э, для того, чтобы одурманивать людей. Э, нет принципиальной разницы между, допустим, Жириновским, Дзюгановым и Принципиальной-то разницы нет. Они все за сохранение буржуазного строя. По разным, разными способами. Но они этого пытаются добиться, а не получается. Вот, будем говорить, вы говорили о патриотизме. Патриотизм – это вещь вторичная. По отношению к чему патриотизм? Вот что такое патриотизм? Любовь к родине – малый, большой, согласен. Но если человека, труда, сознательно лишают родину, буржуазия лишает его родины. поскольку как говорится, именно, получается, они выступают как бы полномочными представителями от лица нашей страны, от вроде нашей общей родины. А на деле-то, собственно говоря, их интересует только прибыль, только собственный карман, собственная брюха. Вот тут у меня недавно был разговор с одним деятелем из Высшей школы экономики. Говорит, ты знаешь, как вот олигархи страдают? Они мучаются, они работают, понимаешь, они даже к Путину попасть не, может, не могут. По три часа приема высиживать. Я говорю, а что Абрамовичу три часа высидывает? Ну высидел он. От этого он свою яхту за 6 миллионов долларов-то не потеряет. Ну, посидел. Кто-то не посидит, кто-то не посидит, кто-то в другом месте посидит. Потом уедет за границу и будет нашу родину в грязи поливать. Понимаете, ведь вы посмотрите, э, вот все эти, как э, ненависть к нашей стране сквозит во всех словах, так сказать, либеральный э, тусок. У них уже русский язык, это нечто ужасное, клачен То есть и народ, который на этом языке говорит, это не народ, это быдло для них, под ермо. Э, и тем самым они приближают, собственно говоря, свою смерть, свою гибель как класса, как формации. И это неизбежно. Рано или поздно э, люди поймут это дело и соберутся для борьбы с этими людьми. И я думаю, что это сейчас уже довольно близок. Потому что, извините меня, новое поколение подрастающее не имеет места, где работать. Парадоксальная ситуация, человека учат одной специальности, причем он за это даже большей частью деньги платит, а работает он совершенно другой специальности. Невозможность создать нормальную семью, потому что негде жить. Не на что содержать детей и так далее и тому подобное. Ну, хватает деньги, понимаете, на пирсинг, на майку и под, честное слово, полученный кредит, чтобы купить ржавую тачку на четырех дырявых колесах. Вот и все. Но это положение не вечно. Люди начинают это понимать, кто их враг и что с ним надо делать. И вот здесь уроки Великого Октября как раз и служат путеводной звездой. Куда надо идти? Помните, как у... Самая... В свое время говорил, Маяковский писал, что без Маркса знали мы куда идти, в каком сражаться станем. И что диалектику мы учили не погибли. Брецанием боева навывалась стих. Про то, как, как от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них. И по сути дела, вот этот путь сегодня ясно виден. Вы посмотрите, весь мир пришел в турбулентное движение массовые акции протеста, пока еще без зуба и без руководства. Будь то Испания или Франция, Германия или Англия, Италия. И, наконец, так сказать, оплот либерализма, демократа Соединенные Штаты. Там ситуация, которую можно назвать мягкой гражданской войной, пока еще мягкой. Но кто сказал, что потеряв всякую возможность посуду снять Трампа, Демократы не выведут своих сторонников на улице. А Трамп не призовет своих сторонников ржавого пояса. И что тогда? Марк Анатольевич, вот тут интересная вещь наблюдается, вот эти министры-капиталисты, проклятые буржуины, они ведь дезориентировали все свое западное левое движение. В США коммунистов запрещали, на Западной Европе там все эти социалистические партии, демократические, левые, о, левые партии превратились в защитников ЛГБТ, каких-то других меньшинств. То есть у людей повернуто психика в этом плане, но тем не менее, даже через это сумасшествие, они все равно каким-то образом э, по наитию, по, э, пусть не понимая, что происходит, они все равно, ну вот как называется, да, вода все равно найдет дырочку, где и прорваться и где эта плотина рухнет. Даже неправильные левые на Западе ведут себя так. А наши левые, вот э, мироновцы, зюгановцы, грудининцы, они какие-то вот строем ходящие, да, вот вспоминаю мы не, с вами Гулавы. Вот... Левые, не левые. Я не понимаю этого слова. Для меня есть коммунисты и не коммунисты. Все эти, так сказать, с позволения сказать, общественные деятели, они не коммунисты. Значит, они пособники буржуазии. Значит, они хотят сохранить буржуазию. Я уже вам об этом говорил. Есть очень четкое ясное понятие. Есть грань четкая. Ты из-за частную собственность на средства производства или нет? И все. Сразу становится все на свои места. Тот, кто начинает блеять о том, что надо бы многоукладность, форм собственности, пусть они соревнуются. Интересно, на своих приусадебных участках они допускают, чтобы сорняк э, соперничал с культурным растением. Или все-таки сорняки выкорчевывали. Значит, когда-то в России был такой, дол, был такой доктор известный, хотя я ужасный рекционер, врач, Захарин. У него есть фраза. Победоносно с недугами масс может спорить только гигиена. Позволю себе пролонгировать наше время. Победоносно спорить с общественными недугами масс может спорить только общественная гигиена. То есть когда вычищают со здорового организма паразитов. Паразитов буржуазии, которые заинтересованы только одним. Побольше срубить э, в свой карман. И, как говорится, как хомяк за щекой уволочить в норку. Куда-то, где-то он там отрыл норку и думает, что в этом не найдут. Но они забывают, что самая надежная борьба с подобными разунами – это вода. Вот, например, когда э, в Средней Азии, как говорится, охотятся на этих грызунов степи, норы заливаются водой. И вот, когда поднимется девятый вал пролетарской революции, все их норки зальет вместе с ними. Марк Анатольевич, ну еще один вопрос задам, есть чуть-чуть времени. Смотрите, а как быть с предпринимательской жилкой, с инициативой человека? Вот человек, он на себя и на свою семью готов пахать 20 часов в сутки. Он видит своего соседа бездельника, который ни хрена не хочет делать, сидит на мамкиной и на бабушкиной пенсии в квартире двушки и недоволен властью. А этот мужик, он будет работать. А вот вы ему говорите, так мужик, нет, вот теперь давай все поделим честно, все будет государственным. И весь твой бизнес поделим так, чтобы и вот этому вот задроту 40-летнему который на бабушке, пенсию живет, доставалась часть вот этого всего. А вы забыли основной принцип социализма? Не забыли? Помним, конечно. Кто не работает, тот не ест. Советской власти, трудопролетариату, эти бездельники, тунеядцы, вы еще более ненавистны. И мы заставим их работать. А вот те люди, которые хотят работать, которые проявляют свою, будем говорить, жилку творческую, пожалуйста, есть система промкооперации, сфера услуг, работайте. Нет вопроса. Платите государству налог с оборота где-то 3, от 3 до 5 процентов, работать, Никто вам не будет мешать. Мне, будем говорить, смешно напоминать, но в нашей стране во времена Сталина три четверти людей обувало, одевала и снабжала мебелью и даже выпускала некоторые продукты питания промокоперации. Платили налог с оборота, пожалуйста. Дело в том, что советская власть всегда найдет достойное место для тех людей, которые хотят работать для страны. Для всех найдется место и уважение и почет за труд. Не за хитроумные махинации финансовые, а за конкретный труд на благо страны. А как, защит, а как защитить страну от этих задротов, которые работать не хотят и не умеют, зато карьеризм у них есть, у них есть желание подсидеть себе подобного, и вот они вдруг становятся секретарями райкомов, горкомов партии, комсомольскими профсоюзными да, деятелями. Понятно. Так вот, значит, для этого, как говорится, есть опыт уже изучен. во-первых. Выборы в органы советской власти надо производить снизу. Люди будут выбирать в своих коллективах депутатов, которых они знают и доверяют, с которыми они рядом работают. Самые низовые органы набрали нужное количество депутатов, а потом районные делегируют своих депутатов в городской совет. Городской совет в областной, областной Верховный. Что же касается. Сектори райкомов и парткомов, ну, извините, есть очень интересная мера в этом плане. Значит, в паре партии, во-первых, с одной стороны, как субъект, не должна вмешиваться в хозяйственную деятельность государства. Члены партии, они работают на местах, и они, собственно говоря, отстаивают интересы трудящихся. И будут отстаивать. Но чтобы попасть в коммунистическую партию, на мой взгляд, необходимо при парке иметь воинские подразделения свои, в которых приходит человек на добровольные условия и служит пять лет рядовым бойцом. И вот тогда станет ясно, кто куда пошел за портфелем, кто из них коммунист, а кто дед щукарь. Это сразу становится ясно, особенно когда рядовым бойцом пять лет, да? И после только этих пяти лет решают, достоин ты быть, членом Коммунистической партии или нет? Ну, по такой логике, кандидат члены КПСС, комсомолка, активистка Ирина Фарион, в 1988 году ставшая членом Компартии, она сколько лет учила африканских студентов во Львове, читала им лекции о мире, дружбе, интернационализме, братстве, а потом, когда вот время пришло, мы увидели вот этот вот звериный оскал нацизма, бандеризма. Ага, понимаете? Люди почему-то гнались за количеством партии. 5 миллионов, 12, 18. Ради количества потеряли качество. Вот если бы, как говорится, пребывание в коммунистической партии налагало на человека определенные обязанности и несло определенную ответственность, вот такие бы фарионы никуда бы не пошли никогда. Еще раз говорю, партия не должна заниматься э, хозяйственной деятельностью, экономикой страны. Для этого есть Верховный Совет и правительство, и марш сформированный. И вот здесь, извините меня, а в партию можно будет попасть, только пройдя пятилетний слог службы в армии, не меньше. Чтобы ты научился, как говорится, действовать и с другой стороны, Иная, нужна иная система образования, воспитания нового человека. С категорическим императивом общественное благо, выше личных интересов. Да, но не Алла Борисовна Пугачева будет воспитывать своими э, встречами и голубыми огоньками таких людей. А других э, э, музыкантов а, и а, режиссеров нет, у нас нет. нет. Вы скажите мне, пожалуйста, одну интересную вещь практически все писатели, поэты, буржуазной России уехали в эмиграцию. И что? Наша страна осталась без музыкантов, без писателей, без поэтов? Нет. Появились новые. Самое главное – это с человека снять, будем говорить, бремя его эксплуатации. И вот тогда, извините меня, ничто не препятствует развитию человека. И то новая система образования. Вот та, которая готовит именно такого человека. Понимаете, чтобы исключить на уровне схемы, на уровне структуры, исключить массовое проявление то, чего было. Форион пришла в партию тогда, когда там нужны были не работники, а лизаблюды. Была лизаблюдом, лизаблюдом и сейчас осталась. Марк Анатольевич, давайте э, вот на этом поставим многоточие для того, чтобы в следующий раз продолжить наш разговор. Зрители наверняка набросают нам и вопросы, и комментарии. Э, будем говорить не только о революции в следующий раз, но и о том, куда же идет весь остальной мир, куда идет Россия, и почему капитализм уткнулся лбом э, в стену, либо в камень, который сдвинут не в состоянии по умолчанию. И что вместо капитализма может и должно прийти э, и... Э, вот заполнить собой нашу планету Если не возражайте, давайте следующий разговор Об этом как раз и проведем Как вам будет угодно Когда? Спасибо большое, Спасибо большое. С праздником вас еще раз И всего У вас блага. тоже блага. с праздником. Итак дорогие друзья Марк Анатольевич Соркин был гостем программы На самом деле всех еще раз Ну тех всех кто празднует Поздравляю Ну а тех кто не празднует, тех я не поздравляю До встречи, пока